Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дмитрий Третьяк, я миграционный эксперт. Хочу вам сегодня дать несколько комментариев по указу президента номер 274 от 18 апреля 2020 года. Если точнее, то этот указ регулирует э, правовое положение иностранных граждан или гражданства в Российской Федерации на период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2020 года. Вкратце о сути этого указа. То есть в период с 15 марта по 15 июня 2020 года э, этим указом приостанавливается течение э, документов иностранных граждан или безгражданства, находящихся на территории Российской Федерации, тех документов, которые дают им право нахождения, право легальной работы на территории Российской Федерации. На официальном сайте МВД России вы можете найти разъяснение к этому указу. Ни этот указ, ни разъяснение МВД к этому указу, ни другие нормативные документы, которые издавались в этот период, не освобождает от уплаты налогов. А какая на сегодняшний день ситуация в Москве, например? Большинство иностранных граждан перестали оплачивать свои патенты. Именно отталкиваясь от этого указа номер 274. Но а, оплата за патент это авансовый платеж налога НДФЛ. То есть налога на доходы физических лиц. Оплату налогов в Российской Федерации никто не отменял. Ни в этот период, ни в какой-то другой. Кто-то может сказать, что я видел выступление Мишустина, в котором он объявил, что патенты можно не оплачивать. Но я вам скажу так, что выступление и речь на телевидении — это одно, а законодательные акты, нормативные документы — это совсем другое. Я призываю всех иностранных граждан, работающих на территории Российской Федерации, на основании патента продолжать оплачивать авансовые платежи 2 НДФЛ. Так как даже если правительство примет э, решение э, о том, что в этот период э, можно было не платить э, авансовые платежи НДФЛ для иностранных граждан, то ваши деньги, они все равно не пропадут, они перенесутся на будущий период. С вами был Дмитрий Третьяк, миграционный эксперт.